Вы рисовать умеете? Очень жаль, я тоже не умею. А эти буквы умеете? Тоже не умеете? Совсем нехорошо. Мы же художники. Это все? Еще не все.